Я мог купить за 350 рублей это аж три купюры по 100 рублей и еще купюра по 50 рублей что же я мог купить за такие деньги возможно что то что лежит в этом конверте Конвертик из мам купи и чуть не забыл спасибо огромное 1xbet за то что проспонсировали данное видео только благодаря ему оно появилось. Переходите по ссылке в описании и получите 100% на первый депозит. Или используйте промокод в описании. Что же там, блин, внутри? Давайте узнаем, что... Да, я могу открывать то, что у меня на столе. Круто. Оно заклеено фирменной наклеечкой. Это, по-моему, самый интересный обзор. Давайте, стойте. Нам нужно поближе обозреть наклеечку. Собственно говоря, мы видим, что она... У нас вот такая вот э, хорошо заклеена. Она, видите, пикселизирована, но это, типа, еще к Новому году. Типа, там, кофты, вот знаете, на них олени вот бывают. Вот это вот, да, это, типа, закос под оленей, да. Я, типа, делаю вот так, закос под оленей. <кхем> а, вот, и, типа, это, конечно же, знак, от инопланетян, вот знаете, вот вот вот вот эту штуку, вот вы ее должны были видеть, вот это вот от мамку Пинам знак, да, попробуйте его расшифровать, там в комментариях напишите, что получится там внизу, вот, там. Да. Так, дальше, обязательно нам нужно посмотреть на конвертик, он, как видите, на нем тоже есть логотип, он такой же пикселизированный, это очень хорошо. Также я хочу сказать, что конвертик сделан из специальной бумаги, которую можно перерабатывать, это... Давайте немного АСМР. Ну, в общем-то говоря, да, это очень, очень важный обзор. Так, обзор. <coughs> а, так, ну давайте, собственно говоря, вскроем наш пакетик. Для этого нам нужно открыть наклеечку. В смысле, аккуратненько ее оторвать. Так, аккуратно отрываем. О, да, так, мы открыли. Ага, конверт сам можно было лизнуть и заклеить, но нам предпочли сделать шиф шифровательную наклейку. А, так, что у нас внутри? Угу, у нас внутри а, пин от Свергона. Круто, да, круто. Но это мы отложим, сейчас главное посмотреть а, самое интересное. А, так, у нас тут мы, имеется карточка Мамку Так, смотрите, как интересно, давайте я вам приближу. Вот, видите, это, что тут написано? Тут написано Мамку Пи Турбомагазин. Ну, в принципе, правда. Также тут написаны контакты. Там Инстаграм, ВКонтакте. Это, конечно, очень круто. Все дела. Но, но, но, самое главное. В комплекте больше ничего нет. То есть это пустой конверт. Так, хорошо. Давайте тогда потихонечку перейдем к, собственно говоря, самому пину. Вот написано пин-пин. Тут, значит, написано... Пин-комета, ну, потому что, типа, сейчас же он космический, все Севергон, там все дела, там космический кит, там, да, все, все дела. И, естественно-таки, нам нужно его открыть. Для этого сзади имеется специальная полосочка. Давайте ее аккуратненько откроем. Так, ага. Давайте рассмотрим поближе пакетик. Как видите, он очень хороший, на нем есть специальная клейкая лента, чтобы можно было удобно его заклеивать. Так, отложим пока что в стороночку и посмотрим, собственно говоря, на картонку, на которую прикреплен наш пин. Давайте его пока что отколем и положим пока на задний план, чтобы вот наш пин пока стоит вот так. Давайте поближе посмотрим на картоночку. Как видите, тут написано пин-пин. А дальние современные арт-кубики. С другой стороны мы видим логотип «Мамку-Пи» и снова современные геометрические фигуры. По-моему, дизайн упаковки очень оригинальный, мне нравится, особенно пин-пин, что написано два раза. Это, если вдруг вы с первого раза не смогли прочитать, то вы сможете это сделать со второго раза. Это очень круто. А, собственно говоря, давайте теперь наконец-таки рассмотрим а, сам пин. Он выглядит вот так. Давайте я вам поближе его покажу, да. А, вот это сам пин. СВРГН а, на нем написано очень классно выполнена, по-моему, очень профессиональная работа. сразу видно, что не Китай, потому что посмотрите на это качество, посмотрите на него. Также у него, естественно, таки имеется вот такая вот защелочка сзади, вот такая, да, вот. Соответственно, сзади у него вот такая иголочка, которую надевается такая вот защелочка. Рекомендую вам магазин мам купи, если вы хотите купить в нем пин очень качественный. В общем-то, спасибо огромное вам за просмотр. Этот пин, он очень красивый. Посмотрите на него, посмотрите, это просто произведение искусства на самом деле. Я не могу ничего плохого о нем говорить, ведь он выглядит очень хорошо. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.